государственной телерадиокомпания «Литаяр Новости» В студии вас приветствует Юлий Ценко. Здравствуйте! И сейчас коротко о некоторых важных событиях сегодняшнего дня На нефтебаде в Джаллабаде произошел пожар Эвакуировано 2000 человек Президент принял председателя Национального банка страны поздравил работников данной сферы с профессиональным праздником В Кыргызстан прибыли первые туристы летнего туристического сезона На нефтебазе Джалабада произошел, произошел пожар на предприятии. С 10 часов утра полыхает резервуар с бензином. На борьбу с огнем брошены все силы. Есть пострадавшие. К тому же в 200 метрах от нефтебазы находятся жилые дома. Но по информации МЧС пожар уже локализован. Кубатку, продолжит. Резервуар с бензином словно спичка вспыхнул еще утром. Экстренно на место выехали пожарные расчеты. Для тушения были привлечены сначала 7 пожарных расчетов, затем их число увеличилось до 10, а также 2 автолестницы. В том числе на месте работают из департамента водных ресурсов три водовоза. Пожар сильный. Сейчас уже там на месте работы 10 пожарных расчетов, там возвисит все оперативные группы МЧС, а также согласно приказам недолженной ситуации, потому что какая-то дополнительная с управлением МЧС Орской области, а также пенообразовательное управление МЧС по городу, по городу один пострадавший, 1995 года рождения. Это парень, он доставлен в жалобат в Украину. Министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской республики Нурболот Мирзахметов контролирует ход тушения пожара из Центра управления в кризисных ситуациях в режиме онлайн. Согласно приказам министра, привлекаются дополнительные пожарные расчеты с управлением ЧС Ошской области. На данный момент эвакуировано 2000 человек, жители близлежащих домов. Перед нефтебаза «Томас» мы видим, что специалисты выясняют причину возгорания, но главная задача, я думаю, потушить пылающий огонь и обезопасить жителей. Пожарные расчеты прибыли очень быстро, жители в безопасном месте. Хочу отметить, что ситуация полностью находится под контролем местного самоуправления. За полчаса мы сумели эвакуировать всех жителей данного района, а их более двух тысяч. Жителям беспокоиться не о чем. В территории нефтебазы экстренно эвакуировали рабочих. Тушить пламя приходится в экстренных условиях, ведь рядом с горящим резервуаром есть еще несколько емкостей, наполненных горючей смесью. Место пожара оцепили, по всему периметру, близко никого не подпускают. Но к этому часу пожар уже локализован. Кубат Хуанчпи Кулыни, Тергешева, ЛТР, Джалабадская область.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 через которое владельцы платежной карты Элькарт могут оплачивать коммунальные услуги, совершать другие платежи. По информации председателя Насбанка по итогам прошлого года число платежных карт составило 2 миллиона 400 тысяч штук и выросло на 20% по сравнению с 2017 годом. Было проведено 38 миллионов операций с платежными картами, рост составил 32%, на начало этого года всего функционирует 1583 банкомата, рост составил 12%, а также 10046 посттерминалов, рост составил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 услуг населению в регионах. В рамках цифровизации страны Толпумбек Абдегулов рассказал, что в рамках реализации указа президента в объявлении 2019 -го года развития регионов и цифровизации Национальным банком совместно с Российско-Кыргызским фондом развития и гарантийным фондом разработана программа финансирования старт-ап-проектов в Баткенской, Таласской и Нарынской областях. В рамках данной программы предусматривается выделение 1 миллиона долларов США на финансирование старт-проектов по переработке сельскохозяйственной продукции, произведенной местными производителями. Для участников этой программы предусмотрены облегченные требования к предоставлению кредитов, а также минимальные требования к залоговому обеспечению. Кроме того, он отметил, что началась работа по установлению банкоматов и посттерминалов во всех 453 Аилокмонту Республики. На встрече также состоялся обмен мнениями о присоединении банков к системе межведомственного электронного взаимодействия Тундук, использование новых технологий при оказании банковских услуг, снижение процентных ставок по кредитам, устранении препятствий при совершении международных денежных переводов. 10 мая в Кыргызстане отмечается День банковского работника. Празднование его было установлено постановлением правительства в 2003 году. Учитывая значимость вклада банковских работников в социально-экономическое развитие страны, этот профессиональный праздник был утвержден в связи с тем, что 10 мая 1993 года Кыргызстан ввел собственную национальную валюту – Кыргызский СОМ. Глава государства поздравил работников банковской сферы с профессиональным праздником.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 Сегодня исполняется 26 лет со дня введения национальной валюты Кыргызской республики Сома. Введение собственной валюты суверенного государства стало отправной точкой для проведения независимой экономической политики страны и самостоятельной денежно-кредитной политики Национального банка. За 26 лет Кыргызский Сом сумел доказать свою состоятельность и сохранить устойчивость, несмотря на периодические потрясения в экономике и политическом укладе страны. Продолжение темы материале нашей съемочной группы. 10 мая 1993 года была введена национальная валюта СОМ, которая стала официальным платежным средством на всей территории Кыргызстана. Параллельное хождение кыргызских СОМов и рублей допускалось только в течение пяти дней. С 14 мая 1993 года СОМ стал единственным законным платежным средством нашей страны. Введение собственной валюты стало отправной точкой для проведения независимой экономической политики страны и самостоятельной денежно-кредитной политики Национального банка. Было принято такое политическое решение, которое дало возможность то есть, обуздать гиперинфляцию, которая на тот момент имела место, принимать независимую экономическую политику, независимую денежно-кредитную политику Центрального банка. И там, в течение одного года инфляция была доведена до двухзначных Чисел. И правильность принятого на тот момент решения, вот мы видим результаты сегодня, то есть у нас наша валюта, национальная валюта является одной из самых стабильных валют, как среди стран Центральной Азии, среди стран СНГ. И на тот момент это было таким вот политически верным решением. За 26 лет национальная валюта видоизменялась 4 раза. Первые банкноты номиналом 1, 5 и 10 сомов, а также 1,5 и 10 таинов отличались только цветом красный, зеленый, синий. На лицевой стороне таинов размещался парящий беркут на фоне солнечных лучей в орнаментальном круге. На оборотной стороне изображение национальной символики Солнце и тундук. На банкнотах 1, 5 и 10 сомов на лицевой стороне был изображен Манас. На оборотной Гумбес Манаса. В разработке дизайна огромную роль сыграли Дмитрий Лысогоров и Анатолий Цыганок. Начали разрабатывать общую схему, цветовую гамму, портреты и так далее. И пришлось нам где-то в течение трех дней выработать идею, ну в таком вот виде допустим. Каранда... Первая, да? Да, в карандаше набросать, как это будет выглядеть. Важнейшим показателем экономической стабильности любой страны является надежность, покупательская способность и ценовая стабильность национальной валюты. За 26 лет Кыргызский СОМ сумел доказать свою состоятельность и сохранить устойчивость, несмотря на периодические потрясения в экономике и политическом укладе страны. КУРСУ Курс Сома определяется по рыночным ценам. Для его устойчивости Банком используются все возможные инструменты. В основном, как все знают, это интервенция. Помимо интервенции у нас есть несколько инструментов. Во-первых, это обязательно резервное требование. Второе, это ипотека. И все потребительские кредиты мы запретили брать долларами. Кроме того, есть резервное покрытие потенциальных убытков. И все эти инструменты используются, что удерживает устойчивость СОМа. Курс СОМа можно связывать с экономикой, как растет ВВП, каким будет внешний товарооборот, каков будет платежный баланс и мировой рынок. Кыргызскую валюту считают одной из самых красивых странах СНГ. При этом купюры довольно прочные. Их делают из хлопка и неоднократно тестируют. Национальную банкноту можно согнуть до 5000 раз. Ни одна бумага такого количества сгибаний не выдержит. Еще купюру можно без повреждений продержать в воде один час. СОМ обладает как минимум 30 защитными элементами, что является надежной защитой от подделки. Тимур Турар Бишкек. Президент подписал указ о назначении судей местных судов и направлении их в Джаалабадский, Чуйский, Нарынский областные суды для осуществления полномочий судей. Советам по отбору судей республики на имя главы и государства внесены предложения для назначения на должность судей Верховного суда Чуйского, Чуйского областного суда и Ожского городского суда по одному кандидату. Джаалабадского и Сыкульского областных судов по два кандидата и Нарынского областного суда. Шесть кандидатов всего по 13 претендентов. Глава государства провел 6 мая собеседование с некоторыми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 Двухлетняя девочка пострадала от насилия и жестокого обращения со стороны родственников в Сузакском районе. По информации общественного фонда Лига защитников прав ребенка, ребенок госпитализирован 7 мая в реанимацию Джалабадской области больницы с множественными травмами. Повреждения и старые травмы есть практически по всему телу. Сильно пострадала голова. Ребенок, скорее всего, подвергался насилию систематически, предполагают в фонде. Мама ребенка находится на заработках в Москве. Мужа у нее нет. Девочка еще один пятилетний ребенок, оставлен на воспитание и матери, у которой на руках есть еще несколько внуков на воспитании. Есть предположение, что девочка стала жертвой насилия именно со стороны членов семьи, в которой находилась, говорится в сообщении. Несмотря на то, что ребенок получил травмы, которые могут привести к тяжелым последствиям для здоровья, никто из членов семьи к ответственности не привлечен. Лига защитников прав ребенка создала координационную группу между общественными организациями, Институтом омбудсмена и Управлением социальной защиты, а также соотечественниками из Москвы для оказания помощи ребенку. В Араванском районе поспел урожай молодого картофеля, который был выращен экологически чистым. Дехкани использовали только натуральные удобрения, чтобы картофель прошел фитосанитарный контроль на экспорт. Однако есть вопросы с реализацией. Оптовики готовы закупить партию оптом от тысячи тонн, однако дехкани не готовы объединяться и реализуют урожай независимо друг от друга. В итоге теряют в деньгах. Мои коллеги с подробностями. Палящий зной на Дыханом в Орванском районе отдыхать некогда. Разгар полевых работ необходимо срочно собрать урожай молодого картофеля. Житель села Чертык Бунюдбик Ахмадалиев выращивает картофель 15 лет. 50 сотых земли приносит ему до 10 тонн урожая. Но в этом году картошки будет не так много, говорит Дыханин. Из-за дождей и холодов в этом году урожай маловат, ожидали больше, но сейчас все еще не собрали. Думаю, что будет где-то до восьми тонн в этом году, чтобы вырастить картофель, потратил 150 тысяч сомов. Теперь думаю, как их окупить. Однако, несмотря ни на что, Дыхкани стараются использовать природные удобрения вместо химикатов, чтобы урожай был экологически чистым и смог пройти фитосанитарный контроль при экспорте. Все больше и больше покупателей обращают внимание на вкус картофеля, а не на его количество. «В этом году я удобрял картофель только навозом. На полгектара у меня ушли 10 машин. Вкус картошки получился отменным. Слышал, что если картошка вкусная и там мало химии, то очень легко можно будет ее продавать и другие страны. И все говорят, что если будет много нитратов, то на границе не пропустят, отправят обратно. Сейчас мне за килограмм картофеля дают 26 сомов, но это дешево. Конечно, было бы хорошо, если бы государство помогло с реализацией». Часть картофеля, выращенного в теплице, в дыхании Рованского района уже продали по 60 сомов за килограмм. Картофель с полей еще недавно стол до 35 сомов за килограмм. Но сейчас цена снизилась до 26 сомов. Дыхание обеспокоены. Если урожай начнут собирать массово, то цена еще упадет. Недавно Араванский район посетила делегация из России в рамках межправительственных соглашений. В мае должны приехать покупатели. Они намерены закупить урожай оптом, крупной партией. Но дихкане друг друга не ждут, и каждый продает сам по себе. Хотя необходимый объем собрать было бы можно. Сейчас мы проводим разъяснительные работы среди дихан. Согласно прогнозам специалистов аграрного управления для экспорта за границу надо одновременно собрать порядка тысячи тонн картофеля, чтобы реализовать его оптом. Но дыхкани сегодня друг друга не ждут, каждый реализует свой урожай самостоятельно. С ранней весны из Араванского района на экспорт отправили уже 400 тонн капусты и 50 тонн чеснока. Алена Смирнова, Ибраимова, Улу, ЛТР, Ожская область. В некоторых районах Бишкека с 13 по 24 мая не будет газа. По информации компании «Газпром Кыргызстан», газа не будет в районе, ограниченном отрезками улиц Льва Толстого, Алыкулова, Хунбаева, Садыркулова, в районе ОСО Кока-Кола, ОСО Шоро на улицах Лущихина, Гагарина в рабочем городке. Отмечено, что ремонтные работы проводятся с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования. В Бишкеке продолжаются работы в рамках проекта «Безопасный город». Межведомственная комиссия, согласно государственному контракту, завершила приемку очередных аппаратно-программных комплексов, которые установлены на перекрестках столиц. Напомним, что проект «Безопасный город» заработал в городе Чуйской области с 12 февраля этого года. Сначала были подключены 10 перекрестков в Бишкеке, установлены 17 стационарных рубежей и 20 передвижных аппаратно-программных комплексов. 12 апреля запустили еще 14 скоростных рубежей безопасного города, расположенных в Чуйской области. О том, когда и на каких перекрестках столицы заработают очередные видеокамеры, смотрите в следующем материале. 7 мая еще 9 перекрестков Бишкека стали безопаснее для пешеходов и водителей авто. Новые видеокамеры подрядчик госзаказа уже установил, а специальная межведомственная комиссия проверила, готова к эксплуатации. В целом, первый этап проекта уже скоро будет завершен. Проект уже работает на 10 перекрестках по городу Бишкек, 4 скоростных рубежа и 48 скоростных рубежа по Чуйской области. Кроме того, у нас работает, работает 20 передвижных аппаратно-программных комплексов. Оставшиеся 19 точек будут запущены согласно госконтракту 12 мая. Они уже установлены. В настоящее время ведутся опусконаладочные работы. И 12 мая будут уже функционировать в промышленном режиме. Теперь нерадивым автолюбителям полихачить на дорогах к Бишкека нужно быть бдительнее и аккуратнее в разы. Видеокамеры будут работать по-настоящему. Ни о каком пилотном режиме не будет идти речи. За нарушение придется платить штрафы. 7 мая аппаратно программные комплексы появились на следующих перекрестках столицы. Бакамбаева Манаса. Чуй Манаса, Чуй Павлова, Джибигджулу Манаса, Махатмы Ганди Баталиева. В курманжан датки ахунбаева байтик батыра чуй абдрахманова байтик батыра горького рамках первого этапа проекта аппаратно-программными комплексами была снабжена вся чуйская область на сегодня их количество составляет 48 штук по официальной информации за несколько месяцев видеокамеры зафиксировали 78 тысяч нарушений правил дорожного движения штрафы пока что оплатили только 33 тысячи водителей это очень хорошо, что установили камеры видеонаблюдения. Водители, не знающие правила, наконец-то начали их учить. Будет хорошо, если пешеходы тоже начнут соблюдать ПДД. Главное, чтобы нарушители не уходили от ответственности. Те, кто нарушил, я считаю, должен платить. Если мне придет штраф, я обязательно оплачу. Напомним, что извещение о штрафе, в народе его принято называть письмом счастья, приходит к нарушителю по почте. Отсчет времени для оплаты штрафа будет начинаться с момента получения водителем письма. Пока одни водители стараются нарушать как можно меньше, другие учатся обманывать дорожную камеру самыми изворотливыми способами. Инспекторы предупреждают, хитрить не получится. А, закрывать госномера – это, во-первых, еще одно дополнительное, так сказать, нарушение, еще один вид нарушений. Да? А, допустим, пленки которые отражают обычные камеры, допустим, на сотовом аппарате, да, ночью не видно, когда отражающую пленку наклеивают. Это все бессмысленно. Аппаратно-программные комплексы все равно читают номер. К сожалению, есть и такие водители, которые не только не оплачивают штрафы, но и приводят в негодность камеры видеонаблюдения. С начала работы безопасного города зафиксированы три подобных случая. При первом происшествии был сломан аппаратно-передвижной комплекс, но его сразу же заменили. В апреле в Высокотинском районе злоумышленники вывели видеокамеру из строя выстрелом из оружия. Третий инцидент произошел во время ДТП. Машина сбила стоп, на котором находилась камера. По всем трем данным случаям проводятся расследование. Тимур Тимиргалеев, Мадина Низамова, Чингастур Беркулу, ЛДР Бишкек. В последнее время в социальных сетях появляется информация о столичных мостах с призывами от горожан о их срочной реконструкции. Мосты, которые находятся в аварийном состоянии и остро нуждаются в ремонте, по-прежнему остаются в эксплуатации и порождают закономерные переживания и страх у граждан. Подробнее в сюжете Айтулкун Сулпуевой. На то, что в столице уделяют огромное внимание ремонту дорог, состояние отдельных мостов, расположенных на этих же дорогах, оставляет желать лучшего. Наклонившиеся от старости перила и многочисленные дырки создают огромную опасность для жизни граждан. Этот мост находится вблизи восточного автовокзала. Кроме того, здесь находится школьное учреждение и сотни учеников проходят этот опасный путь. Ямы, которые расположены здесь, помещаются нога не только маленького ребенка, но и взрослого человека. В темное время суток он может упасть и запросто сломать свою ногу. Очень страшно проходить через этот мост, особенно когда проезжают большегрузные машины. Пешеходная часть моста трясется, и такое ощущение, что вот-вот развалится. Буквально зимой я проходила здесь со своей дочкой, ее нога провалилась в яму, которую вы снимали. Самостоятельно я не смогла освободить ее ногу, мне помогли прохожие. Хотелось бы, чтобы соответствующие органы обратили на это внимание. Здесь не только маленький ребенок, но и взрослый человек может запросто покалечить себя. Это очень опасно. Вот видите, туда может ребенок провалиться ногой. Это в лучшем случае он просто сломает ногу. Вот. Но мозг, конечно, опасный очень. Булбеты, да, уж, да, мост унесен, тещик обхалганар, то есть ваши все Чем дорогой автогород да, вот еще один из мостов, нуждающихся в капитальном ремонте. Он находится на одной из главных трасс Кыргызстана по трассе джебек По словам местных жителей, этому мосту уже 50 лет. Кроме выбоин и ям, находящихся на пешеходной части моста, ямы образовались и на автотрассе, что порождает большие неудобства для автоводителей.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 в Кыргызстан прибыли первые туристы летнего туристического сезона. Иностранцев, прибывших из Польши, торжественно встретили в международном аэропорту Манас. Министр культуры, информации и туризма Азамат Джиманкула вручил прибывшим карту туристов. Это электронная карта, благодаря которой через смартфон можно получить общую информацию о достопримечательностях страны, получить скидки в отелях, ресторанах и даже такси. Продолжит моя коллега Мадина Низамова. В аэропорту Монаск к приезду первых туристов летнего сезона 2019 подготовились основательно. Специально для гостей из Польши были приглашены музыканты, играющие на народных инструментах, и танцевальный коллектив из угощений, любимые национальные напитки и борсоки. Для туристов это будет первым знакомством с нашей этнокультурой. Видеоматериал, который будет отснято сегодня, будет... Ну, потом уже размещены в интернет-ресурсах, чтобы показать миру, как Кыргызстан встречает туристов у себя, ну, скажем, в аэропорту, начиная от аэропорта, уже у них будет впечатление складываться, кто такие кыргызы и чем они славятся, и поэтому мы хотим сегодня этнокультуру показать». А вот и появляются первые гости. Им сразу же предлагают ополоснуть руки. Европейцы немного растеряны. Такого не увидишь ни в одном аэропорту мира. Потом подносят блюдо сбор соками, топленым маслом и медом. Иностранцы скромно пробуют и проходят к своим зрительским местам. Для них подготовлена небольшая концертная программа. Мы только э, аэропорт видели, но что касается людей, что касается музыки, э, песни, очень э, красиво, тоже э, очень вкусное, вкусные блюда, вкусная еда, так что самые хорошие впечатления. туристическая группа из 22 человек путешествует по всей Средней Азии. О Кыргызстане они узнали из телевизионной программы и сразу же решили посетить наш горный край. Туристы признаются, что находятся в предвкушении веселых и познавательных приключений. Путешествием много по разных странах света. Не? И, и здесь для нас есть очень интересно ваша культура. Культура природа, мы видели в телевизии, что вы много сделали. Но сегодня польским гостям предложили не только борсоки и напитки. Они стали первыми иностранными туристами, которые воспользуются новым электронным сервисом под названием «Карта туриста». Ее разработали специально для обеспечения приезжих полноценной информацией о нашей стране. И не только. Данная карта многофункциональная и может стать настоящей палочкой-выручалочкой для иностранных гостей. Также здесь предусмотрена программа лояльности, которая говорит о том, что в разных гостиницах, ресторанах, кафе, такси-службах может получить определенную скидку, воспользуясь этой картой. Также самое важное, я считаю, что это оповестить о себе, если турист где-то там попал в какую-то чрезвычайную ситуацию». Пока что карту туриста можно получить только в аэропорту Манас, поскольку для туристической отрасли страны это новшество. Информационную систему тестируют в пилотной версии. Если же карта успешно заработает, то будет внедрена во всех контрольно-пропускных пунктах Кыргызстана. Мадина Низамова, Джанадиль Абубакирулу, Бишкек. 11 мая в городе и Сакульской области, стартует 8 международный марафон в памяти бронзового призера Олимпийских игр в марафонском беге Сатымкула Джуманазаровым, приуроченного к председательству Кыргызской республики в Шанхайской организации сотрудничества. Забег стартует 11 мая в 9 часов утра с ипподрома города Челпоната. В марафоне примут участие более 3000 профессионалов и любителей бега из 27 стран мира. В рамках марафона запланированы забеги на разные дистанции. Завтра 8 утра сбор, основный состав 8.10 уже начало официальное открытие. Открытие будет участвовать участие аппарата президента Кыргызской республики, аппарата правительства Кыргызской республики и почетные гости, партнеры из Китая. После официального открытия будем давать старт 9.00. Сначала 42 километра, потом 21, потом 10, потом уже на массовый забег на 3000 метров. Как только будет спортсмены финишировать, будем награждать по плану, и примерно будет это 10 до до трех часов. Общий призовой фонд марафона составляет 1 девятьсот 918 тысяч сомов. Добавим, что церемония открытия международного марафона состоится 11 мая в 8 часов утра и будет сопровождаться концертной программой с участием артистов Кыргызской эстрады. Обеспечивать безопасность во время марафона будут сотрудники ГУБДД. И во время проведения мероприятий будут перекрыты автодороги балхче ананева каракол с 83-го километра по 105-й километр. Это села Бахтулу-Дулануту до села Курумду. С чем? Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения убедительно просит, особенно водителей большегрузных и сельскохозяйственных транспортных средств, на завтрашний день выбрать альтернативный путь балахчеба камбаева паракол то есть по южному берегу озера Сапула. К этому часу это все новости. Всего вам доброго. До свидания.